состоянию лодки вот и ну как-то вот э, в море в океане есть взаимовыручка морская несколько раз нас э, выручали моряки просто вот. снабжали нас продовольствием топливом ну как ни странно запомнилось больше всего капитану не океан а общение с близкими родными и ребятами яхтсменами вот это наверное здорово прям до слез доходило то что в, в эти моменты было очень приятно общаться.